История. поздравляю с началом новой футбольной недели. Лиги чемпионов продолжается. Кстати, на прошлой неделе зашли хорошие коэффициенты на Лигу чемпионов. Поэтому подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватные обзоры. Стараюсь подбирать хорошие, интересные коэффициенты. Вот. Ну, а во вторник у нас матч испанского Вильяреала и итальянского Ювентуса. Вильяреал в своем чемпионате идет на шестом месте. В принципе, там довольно-таки большое отстывание от топ-тройки, я думаю, что в Ла-Лиге Валериалу трофеев в этом году не видать. Поэтому он, в принципе, может сосредоточить все свои силы на Лиге Чемпионов. Да, он в последних матчах довольно-таки много забивает, но и пропускает. И, кстати, с топовыми клубами как-то у него не особо хорошо получается игра. Что по поводу «Ювентуса», «Ювентус» в чемпионате идет на четвертом месте. И, в принципе, если бы две игры с середнячками, которые он сыграл в ничью, обидно довольно-таки, потому что он мог врваться в топ-тройку, и у него шансов э, там остаться и побороться за чемпионское место было бы, конечно, побольше. Вот. Но, тем не менее, есть что есть. А, в Лиге Чемпионов «Ювентус» вышел в турнирной таблице с первого места. А, была там топовая команда серьезная, Челси, а, дома Ивентус выиграл 1-0, но на выезде проиграл 4-0. Обидно довольно-таки. Кстати, Ивентус на выезде довольно-таки в последних встречах не очень хорошо играет. Плохо, скажем так. Вот. А что по поводу Вильяриала? В Лиге Чемпионов он встречался с Манчестер, с Манчестер Юнайтед, проиграл два раза. В принципе, Валериалу не очень везет с топовыми командами, не очень идет, в них идет игра, поэтому, ну, а топовую команду, поэтому можно взять на заметку. Что я думаю вообще по поводу этих команд, по поводу итога этой встречи? Я бы, наверное, не ставил на какой-то а, результат то, что команда какая-то какая из них выиграет, потому что Валериал, да, довольно-таки неплохо смотрится, в принципе, играет дома. Я не думаю, будет сушить, что он игру. Он будет идти в атаку, забивать. И этому способствует то, что у Ювентуса не будет играть к вилине и... Кто там, Кьеза не будет играть. Плюс не факт, что будет играть Банучий Бернандески. И Вильориал, в принципе, будет воспользоваться, будет хотеть воспользоваться и вполне может воспользоваться этим шансом. И будет атаковать, возможно, будет забивать. А может такое случиться, что Ювентус отоборняется хорошо и забьет на контратаках. Поэтому... Хрен его знает. Да, но «Ювентус плюс» будет подсушивать игру. «Ювентус», конечно, надеется на домашнюю большую игру. Потому что он уже, скорее всего, будет играть в полном составе. Но процентов будет захочет воспользоваться э, шансом у себя дома. Поэтому будет нападать. Не знаю. Да, «Ювентус плюс» еще э, к тому, что с, с испанскими командами э, довольно-таки неплохо играет. В последних 9 встречах 6 побед. Поэтому, блин, рискованно ставить на победу «Велиреала». Рискованно ставить на победу Ювентуса. Не знаю. Я тут возьму, наверное, на то, что обе забьют. Экэффициентно это 1.95. Вы же свое мнение оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Страю же для вас. Ну, а так давайте. До встречи. До следующих обзоров.